Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Недавно я побывала в Универсаме Невский, где нашла интересные нетривиальные подарки для друзей и знакомых на Новый год. Сегодня об этом рассказ. Как в сладком отделе, где продаются конфеты, шоколад, я нашла вот такие вот интересные шоколадки с видами Петербурга, с различными начинками. А также мне показалось интересно вот такие вот наборы шпрот для олигархов, народный закусон. Что тут еще? Застольный закусон, еще так называется. Ну, в общем, на стол новогодний принести вот так вот закусон интеллигента, подарить набор конфет, было бы интересно, наверное. Кроме того, различные коробочки, такие вот подарочные наборы и со сфинксами, и со снегурочками. Также линдор, это знаменитый, по-моему, латвийский шоколад. И вот такие вот бутылочки с различными ликерами. Очень хороший подарочный набор, но стоит достаточно дорого, около 1000 рублей. Ну так, на зубок попробовать. А вот еще есть один такой набор. Также 1000 рублей. Кроме того, э, я удивилась, что у нас продаются вот такие вот шоколадки с включениями, мы с подругой это называем, на шоколадных выставках, о которых я вам рассказывала. Мы пробовали разные-разные начинки, и, и вишня, и инжир, клубника, малина черная смородина. <laughs> в общем, очень нам нравился вот такой вот шоколад. И я удивилась, что в России тоже его продают и достаточно много. <laughs> Кроме того, вот это интересно мне показалось, на конопля. Не знаю, с какой начинкой, но думаю, молодежи сойдет. <laughs> Хотя, как-то провокационно, конечно, такой продают шоколад. Очень много сувенирной такой продукции с Санкт-Петербургом. Это больше, наверное, для туристов. Или как в подарок, если вы куда-то едете из Санкт-Петербурга путешествовать, своим родственникам, друзьям можно подарить такой шоколад. Ну, а также всякие новогодние с предсказаниями, различные конфеты, шоколадки. В общем, очень много интересных наборов. Вот с манго, с мандарином, с апельсином. Мне очень понравились. Даже не знала, что у нас продается такой огромный ассортимент. Различные конфеты. Живописные картины на шоколадках. Панапол, коконат, манго. В общем, просто была в восторге от того, что можно найти практически все, что угодно. И э, вот такие вот конфеты тоже с малиной, с персиком, с абрикосом, с ликером, с бренди, с водкой. Чего только не нашла я на этих прилавках. И даже вот такую огромную коробку конфет с Биг Пеном за 750 рублей. Есть вот такие вот новогодние подарки, это морские камушки мои любимые и орех в шоколаде, в общем, много всего, даже вот банка советский хит, барбарис, дюшес и мята, 120 грамм, ну а также огромное количество другого шоколада. Марципан. Очень люблю марципан. 295 рублей за такую коробочку. Конечно, очень дорого. Вообще, эти шоколадки тоже достаточно дорогие. Там 200-300 рублей. А также вот такие вот интересные нашла. Горький шоколад. Россия, Париж, Лондон, Милан. Санкт-Петербургские коты э, тоже входят э, в ассортимент Невского магазина. Здесь, кстати, в Невском часто, когда я ездила в Лондон, покупала шоколадки своим знакомым именно с Санкт-Петербургом. Вот Привезти э, одну из таких плиток шоколадок э, с видами своего города... Думаю, англичанам было очень приятно, <с> особенно моей семье, в которой я жила с собаками, они любят Санкт-Петербург, красив, поэтому из России всегда им привожу с любовью. Ну, а также есть вот австрийский шоколад с Моцартом в виде всяких скрипочек и так далее. Ну, вот такой вот ассортимент в Невском магазине. Кстати, и в других магазинах я видела огромное количество такого вот шоколада, особенно с включениями. Так что, если вы не знаете, что подарить знакомым, друзьям, как в качестве небольшого сувенира, там, допустим, на работе, то можно подарить вот такие вот интересные шоколадки. Пока на этом все. Не прощай с вами. До скорых встреч.